Здравствуйте, с вами Анастасия Мадейра и вы на канале Секреты роскошных волос Здесь я делюсь секретами своей шевелюры потому что она не всегда у меня была такая Были довольно печальные времена В этом видео я развею мифы, которые плотно засели в нашу голову Многие даже вредят нашим волосам Поэтому советую обязательно досмотреть это видео до конца Говорят, чем чаще вы стрижете кончики, тем быстрее растут волосы Ученые давно выяснили, что обрезание кончиков волос совершенно не влияет на их рост Вот так вот Процесс роста волос происходит на коже головы, в корне волоса. А зачем же подстригать кончики волос? Это необходимо для того, чтобы, во-первых, избавиться от текущихся волос, но ну и сами волосы начинают выглядеть более свежо. Обрезать кончики необходимо каждые 6-8 недель. Ну а что же поможет нам для роста волос? Для роста волос поможет массаж головы. Чем чаще вы массируете кожу головы, тем больше притока крови поступает к вашим волосам, к корню волоса, и он начинает расти быстрее. Так что делайте массаж обязательно, и это не миф. Это действительно помогает. Каждый раз, когда женщина видит у себя на голове седой волосок, и так и хочется его вырвать. Но злые языки говорят, нельзя вырывать седые волосы. Чем больше ты их вырываешь, тем больше их становится. То, что вы вырвали один седой волосок, совершенно никак не влияет на то, что в скором времени у вас появится еще целая гора седых волос. Выдирайте сколько вам угодно. Но помните, что лучше, конечно же, покрасить волосы, для того, чтобы не мучить ни себя, ни кожу головы, ни свои бедные локоны. Следующий миф звучит так, чем больше я расчесываю волосы, тем для них лучше В плане массажа головы, да, лучше делать массаж именно кончиками пальцев, как я показываю в предыдущем видео да, Потому что это меньше травмирует волосы, чем расчесывание Чем чаще вы расчесываете волосы, тем больше их травмируете Потому что расческа может повредить кутикулу ваших волос Что такое кутикула волос? Кутикула это верхний защитный слой волоса чем чаще вы расчесываете, тем больше повреждаете ту самую защитную оболочку. Поэтому расчесывать волосы необходимо только тогда, когда они действительно запутаны. Следующий пугающий миф, с которым я уже сталкивалась не менее чем два раза, <laughs> звучит он так, что во время беременности нельзя красить волосы. Это, конечно же, миф. Самая главная опасность связана с тем, что во время окраски вы вдыхаете все эти вредные вещества, и они попадают в ваши дыхательные пути и, соответственно, к ребенку. Вот в этом главная опасность. Больше никакой опасности это не несет. И, в принципе, если вы можете покрасить себя где-то на свежем воздухе, в прометриваемом помещении, то ничего страшного не произойдет, никак не впитается краска и не попадет к ребеночку. Следующий миф говорит о том, что причина перхоти – это сухость кожи головы. На самом деле это в корне неверное утверждение. Чем жирнее кожа у вас на голове, тем больше будет перхоти. Потому что перхоть вызывается типом дрожжей. Эти дрожжи себя прекрасно чувствуют и развиваются полным ходом именно на жирной коже головы. Перхоть – это болезнь, поэтому лечить ее нужно специальными шампунями против перхоти, либо народными средствами и масками, о которых мы будем говорить с вами дальше в следующих видео.